Друзья, всем привет! Я нахожусь на самой высокой смотровой площадке Валенсии, это колокольные Мигелеты э -э, или Миколет на валенсийском языке. Зачем я сюда поднялся? Дело в том, что я хочу показать вам площадь королевы в последний раз. Почему последний? Дело в том, что ее с понедельника начнут реконструировать и во что ее превратят неизвестно, но через год из нее должна случиться пешеходная зона. Так что вот сейчас я вам покажу то, что есть сейчас и было до то, того как. Площадь королевы, одна из трех самых крупных площадей в историческом центре города. Меня предупреждают, что через две минуты будет звучать колокол. Заодно, воспользуюсь моментом, покажу вам удары самого мощного колокола Мигелеты, который весь семь с половиной тонн 14 века. Сейчас мы с вами послушаем.